Нижний мир – одно из самых загадочных и опаснейших измерений Майнкрафта, которое кишит разной нечистью, но несмотря на все минусы этого измерения, у Нижнего мира есть один большой плюс – ад в 8 раз меньше, чем обычный мир, за счет чего можно преодолевать большие расстояния за короткое время. Если в обычном мире мне нужно примерно 10 минут, чтобы доплыть до спавна, то в аду мне хватит одной минуты. В последнее время мне все чаще нужно отправляться в нижний мир, чтобы прийти на базу другого игрока или попасть на спавн. Увы, но безопасного пути от моего портала до портала на спавн у меня нет. И в этом ролике я построю свой первый хайпер и заодно перестрою свой портал в ад. С вами как всегда Саша и вы попали на MindStack. Приятного просмотра.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 Перед началом строительства давайте разберемся что такое Hyperloop, с чем его едят и зачем он мне вообще. Hyperloop это специальный путь, который сделан из плотного льда. Используется он для быстрого передвижения на лодках и строят его, как вы уже могли понять, в нижнем мире. Почти у всех игроков Мейнстака есть классный хайперлуп кроме меня. Ну и в этом видео мы с вами исправим это. Первое, что нам необходимо сделать, добыть необходимое количество ресурсов, а именно глубинный сланец и аметистовые блоки. Но для того и для другого мне необходимо кирка, причем очень хорошая и очень прочная. Я думал, что смогу купить зачарование в магазинах на спавне, но таких магазинчиков, увы, я не обнаружил. Раз книг зачарования у меня не было и возможности купить их тоже, мне пришлось построить временную ферму опыта, чтобы добить 30 уровень и зачаровать свою алмазную кирку. И мне очень повезло, зачаровал я кирку на эффективность 4 и прочность 3 первым делом я решил отправиться за глубинным сланцем а, сейчас мы с вами отправимся за глубинным сланцем потому что у меня его ну он как бы есть но его мало мне недостаточно столько я еще фиг знает сколько типа мне нужно поэтому будем добывать сразу с запасом так скажем ах я зараза я тут оказывается с землей все по у меня лопаты нет Блять, у меня лось работает, оказывается. А что ты заработал-то? Кошмар какой-то. Я, я надеюсь, ко мне никто приходить не будет, и мои бредни тоже слушать. А как выключить? Скажите, пожалуйста. Потому что я чуть-чуть не врубаюсь как-то сделать. Очень жаль, что я остался без лопаты после э, того, как я пришел к гусю, и меня, так, знаете, гостеприимно утопили там. Скажите, пожалуйста, вас тоже в гостях э, топят, или только меня, так? Блин, у меня почему-то ассоциация того, что я какая-то азиатка, короче, которая сидит на рисовом поле. Я не знаю, что она там делает, обрабатывает, окучивает, я не знаю, типа, как полит, политграбит, короче, ужас, кошмар. Бляха-муха. Пакетик не сдержался и решил меня тоже кинуть. <свят> кошмар. Я совсем один. Я не понимаю, как со мной общаются люди на Майнстаке, потому что я иногда несу такой бред. Это просто кошмар. Мне иногда самому стыдно. Я потом, знаете, после разговора в Дискорде смотрю на себя в зеркало и такой думаю, ну и что ты сказал, клоун? Блять, эти звуки меня скоро до инфаркта доведут. Вот вот ждите, блин, выпуск из больницы. Шок-контент. Саша Ори попал в больницу. Его испугал мой Янкрафт. Не, ну какой смысл играть на себя? Си... Ой, <смех> окей. <смех> да, <смех> время идет, а Саша пользоваться инструментами так и не научился. Что ж, я радостно могу сообщить вам о том, что мы сваливаем отсюда нахер. А следующей точкой стали аметисты и аметистовые блоки. Следующим главным и самым проблемным элементом Хайперлупа стал плотный лед. Как мы все с вами прекрасно знаем, плотный лед можно добыть при помощи любой кирки с зачарованием на шелковое касание, который у меня, разумеется, не было. Изначально я планировал позвать кого-то с Майнстака, чтобы тот добыл мне лед. До момента, когда спустя тысячу и одно зачарование, мне все-таки попалось шелковое касание в столе зачарований. После того, как я собрал необходимое количество ресурсов, я отправился в ад. И понял, что у меня появилась одна маленькая проблема. Размером с целый бастион. Если коротко, то мой будущий хайперлуп должен проходить сквозь бастион. И знаете, это доставило мне немало хлопот. Особенно, когда под ногами начали путаться пиглины. Я сделал дыру 7 на 7 блоков. Именно таких размеров будет мой будущий хайперлуп. Ну и теперь мы переходим к строительству. Что это? Вот а факт, это че-то постройка будущее или что? Зачем это? Сейчас мы с вами, наверное, пройдемся сначала полублоками. Я, наверное, шалкира сразу сюда поставлю. <гас> он прям надо мной! Зараза! Вот он там! Блин, может стоило все-таки ту часть, которая находится в этом в бастионе все-таки? Ой, господи, почему я именно такую тему? Блин, тему выбрал, я не понимаю. Я не мог просто какой-то сад построить, а ну вот зачем, зачем это все? Ну только посмотрите, вот эта подстава, мне это все надо будет убрать. Блин, у меня лопаты даже нет. Ну короче, я не буду использовать лопаты, я лучше эту штуку взорву. Мы с вами идем сейчас к тому так скажем, летающему острову. И сейчас мы с вами будем это все дело отсюда убирать некрасивое, потому что оно мне оказывается мешает. Ладно, короче, динамит в помощь мне. Ребят, я салют запускаю. Милорд, на нас напали! В принципе, у нас получается что-то такое. И оно мне нравится даже, ну, типа... Твою мать! А, давай, пожалуй, не будем вылазить отсюда. Мало ли, что они нам устроят сейчас, точнее он. Кстати говоря, мне вот стало интересно, что у них по высоте? У них он пониже будет, однозначно пониже. Кстати, у них почему-то дырки, у них, у них тут очень странные. Проветривается что ли? Ёб твою мать! Ну прям сверху. Страшно уходим. Кошмар какой-то. Ужас. Мать. Зараза! Вот как знал, вот не может быть все так хорошо. Это заняло у меня не так уж и много времени, но это было не так уж и быстро, как я себе это представлял. Было сложно при строительстве той части Хайперлупа, которая находилась за пределами бастиона, потому что гасты, как оказалось, не дремлют и регулярно спавнили, создавая мне целую кучу проблем. Благо, у меня были зелья огнестойкости и тотемы бессмертия. После того, как я достроил Хайперлуп, я решил украсить его при помощи фонарей душ и аметистовых бутонов. С лупом покончено, однако на этом мы не заканчиваем. Я решил переделать портал в ад и красиво его оформить. Главная моя задача сейчас, оформить портал так, чтобы он вписался в концепцию моей базы, то есть мне нужно было построить его таким образом, чтобы от него веяло чем-то магическим. Но мне ничего не пришло лучше, чем построить его в виде башни. Что ж, вот мы с вами построили мой первый Hyperloop и заодно перестроили мой портал в Нижний мир. В целом я целиком и полностью доволен тем, что у меня получилось. А теперь давайте взглянем на результат моих трудов.